Признаки плохих сосудов. Быстрая утомляемость, частые головокружения, слабость, метеочувствительность, появление муж перед глазами, нестабильное артериальное давление, плохой сон, приступы сердцебиения, анемия, покалывание конечностей, холодные ноги и руки, одышка даже при малых нагрузках. Оздоровление сосудов нуждается в комплексном подходе. Для некоторых людей это будет означать полное изменение образа жизни. Но результат стоит этого. Восстановить сосуды возможно лишь Прилагая к этому определенные усилия Прежде всего следует включить в распорядок дня Каким загружен он ни был бы Физические упражнения, утренние пробежки Занятия йогой, танцами, плаванием Все это будет отличной тренировкой для сосудов Нагрузки должны быть умеренными Нельзя допускать переутомления и перенапряжения Ежедневный рацион должен включать Большое количество фруктов и овощей К минимуму следует свести употребление Жирных и жареных блюд Кофеина, содержащих напитков Важно не переедать Кушать небольшими порциями от 4 до 5 раз в день День. также необходимо соблюдать питьевой режим употреблять не менее полутора литра жидкости в сутки для повышения тонуса сосудов полезно регулярно употреблять такие продукты чеснок орехи кураган чернослив изюм отлично укрепляют сосуды походы в баню и сауну. Обливание холодной водой. Также для закаливания сосудов можно ежедневно принимать контрастный душ. При этом следует учитывать, что зимой контрастный душ лучше заканчивать горячей водой, а летом холодной. Очистить сосуды можно, если вместо воды употреблять отвар из плодов шиповника и измельченной хвои. Готовится отвар таким образом. Берем 3 столовые ложки плода, шиповника и 5 столовых ложек хвои залить тремя стаканами воды. Довести до кипения и варить на слабом огне 10 минут. Настоять в течение ночи в теплом месте. Процедить. Весь отвар разделить на несколько порций и выпить в течение дня. Курс очищения 4 месяца. Уделяйте больше внимания регулярному правильному отдыху. Сон не менее 8 часов, прогулки на свежем воздухе при любой погоде, путешествия, хобби, оптимистический жизненный настрой, хорошее настроение, стремление к здоровой и полноценной жизни, неотъемлемые условия нормализации состояния сосудов. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!